Она гораздо интереснее. Поэтому я и обнимаюсь. Понимаете, да? Арина Бородина. Это гораздо лучше, чем Арина Шарапова. Вот Этот человек когда-то работал в газете «Труд». Анатолий клоняется. Теперь Арина Бородина работает на телеканале ТВ-Центр. Мы тоже работаем на телеканале ТВ-Центр. При этом мы не склоняемся друг к другу, но это не потому, что мы работаем на одном телеканале. Я, честно говоря, не хотела говорить, так поздравила потихоньку всех, потому что все, очень люблю всю команду Пресс-Экспресс, но не держалась. А, очень жалко, что не пришли наши официальные представители канала, но я думаю, что от этого праздник не стал хуже. Вот. Но я как бы как лицо полуофициальное, поскольку я работаю в пресс-службе. Но «Пресс-экспресс» люблю я, вот. где написано все пять каналов ТВ-центра. Жалко, что их не дарит наше руководство, а я. Но я дарю все девять ручек и девять значков, которые, я думаю, будут у каждого на груди. Это тоже знак ТВ-центра. Вот. Я вас всех поздравляю, очень-очень люблю.